из самых интересных предложений это предложение с разными видами связи предложение с разными видами связи это предложение в котором есть не только один вид связи например сочинительная связь или подчинительная связь но есть два или три вида связи например сочинительная и подчинительная или Починительная, бессоюзная и сочинительная связь. И все в одном предложении. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, каким может быть предложение с разными видами связи. Сегодняшняя наша цель – увидеть особенности сложных предложений с разными видами связи, научиться отличать их от других видов предложений, научиться строить схему предложения и ставить знаки препинания. А Поможет нам в этом следующий алгоритм. Обозначьте основу, найдите союзы, союзные слова, укажите части сложного предложения, а затем попробуйте выделить смысловые части. Я знаю истину простую. «Любить – вот верный путь к тому, чтобы человечество вплотную приблизить к сердцу и уму». В этом предложении говорится как о любви как об основе самого, самого существования человеческого. Его основа. Первая основа «Я знаю». Вторая основа «Любить – вот путь». И третья основа «Приблизить». Посмотрите, как мы обозначили главное придаточное предложение. Главных предложений здесь два. «Я знаю истину простую» – это первое главное предложение. И второе, вторая часть, равная ей, «любить» – вот верный путь к тому. Предаточное предложение – последнее. Давайте объясним, почему в этом предложении нужно поставить двоеточие. Дело в том, что второе предложение поясняет то, о чем говорится в первом, раскрывает смысл первого предложения. Еще можно сказать, что между первым и вторым как бы можно подставить выражение «а именно». Я знаю истину простую, а именно такую истину. Любить – вот верный путь. Теперь давайте посмотрим на схему. На схеме показаны смысловые части. Первая смысловая часть и соответствует первому простому предложению, которое входит в состав сложного. Вторая смысловая часть представляет собой сложно подчиненное предложение с придаточным цели. Что мы напишем о предложении? Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное, с бессоюзной и подчинительной связью. Оно состоит из двух смысловых частей. Мы уже убедились, первая часть – это простое предложение. Я знаю истину простую. Вторая часть – любить вот верный путь к тому, чтобы человечество вплотную приблизить к сердцу ему, сложно подчиненное с предаточным целем. Мы с вами разобрали предложение, мы расставили в нем знаки препинания, мы составили его схему, у нас есть представление о его структуре. Если вам требуется помимо основы подчеркнуть в предложении все члены предложения, вы можете обратиться к предыдущему видеоуроку и посмотреть, как это делается. Для этого посмотрите разбор осложненного предложения, в этом видео подробно говорится о второстепенных членах предложения и о том, как их нужно подчеркивать. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. До новых встреч!